Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поторгуем в режиме онлайн на Интрейд Баре. Давно мы не торговали на видео на этом брокере. Я торгую каждый день и на Олимпе, и на интрейдбаре, но почему-то мало записываю видео именно с Интрейд Баром. Наверное, потому что дизайн Олимпа мне больше нравится. Давайте искать ситуации, будем сейчас заходить. Постараюсь я также по минимуму все вырезать чтобы вы видели, как полностью у меня происходит торговая сессия. Будем мы искать с вами пробитие локальных уровней. Итак, евро-доллар, смотрим, что у нас здесь. Угу. Давайте зайдем на повышение на 3 минутки. Смотрите, 5 минуты тайфрейм, что я здесь увидел. Увидел я здесь вот такой вот сильный импульс вверх. Вот он. Далее происходит коррекционное движение вниз. А здесь находится у нас уровень поддержки, цена от него отскочила. Резко вытолкнули цену с уровня поддержки, и теперь цена движется на повышение. Вот у нас здесь второй отскок, теперь цена движется вот к этому уровню сопротивления. Смотрим минуты тайфрейм. Что мы здесь видим? Видим такую небольшую формацию, похожую на фигуру двойное дно. Вот таким вот образом. Которая также указывает о потенциале на повышение Мы зашли на пробитие небольшого локального уровня сопротивления Чтобы словить импульс до уровня сопротивления Который находится вот здесь вот. А вот наш уровень сопротивления локальный Вот он То есть здесь немножко наша цена сдерживалась Мы с вами уже поймали импульс Давайте нарисуем мое открытие Потому что здесь это на старом дизайне не вырисовывается Вот таким вот образом Вот на этой синей полосочке моя сделка открыта Остается полторы минутки, давайте с вами ждать. Происходит у нас ретест небольшого локального уровня сопротивления. Я сейчас комментирую все, что я вижу, чтобы вы поняли, как я вижу рынок. Давайте еще раз нарисую. Вот наш уровень сопротивления. Пришел небольшой импульс, потом цена до него откатилась и опять же продолжила идти на повышение. Вот к этому уровню сопротивления. Остается 30 секунд. Сделочка у нас заходит в плюс. Сейчас я сделаю скриншотик. Брокер радуется вместе с нами. Вот наш локальный уровень сопротивления. Опять же, вот небольшой, незначительный локальный уровень. Локальные уровни это такие незначительные уровни на каком-то определенном тайфрейме. То есть вот мы видим, как цена от него реагирует. Далее нарисую формацию в виде двойного дна. Вот таким вот образом. И небольшое поджатие. Все, в принципе, как обычно. Также рисую потенциал движения цены, то есть до какого уровня сопротивления наша цена должна дойти. Примерно вот до сюда. Как видим, все прошло по нашему анализу. Давайте искать ситуации дальше. Смотрите, валютная пара доллара и японская иена. Что мы здесь видим? Видим уровень поддержки. Цена от него реагирует. Сейчас у нас, кстати, закрытие часа. Закрытие часа. Скорее всего, последние 4 минуты сейчас цена будет двигаться на понижение, произойдет импульс вниз. Прямо в последние минуты. Потом а, будет происходить смена тренда. Это мое мнение. Вот, на долларе к японской иене происходит сильный импульс вниз в последние минуты часа, как мы и предполагали. Закрытие остается 3 минутки. Сейчас смотрим, что будет происходить. Две минуты до закрытия часовой свечи. Скорее всего, открытие произойдет уже импульсом вверх. То есть а, вот этот уровень сопротивления будет пробит при открытии следующей часовой свечи. Сильными импульсами. Это мое предположение. Я только предполагаю. На основе своего опыта. Пока что наблюдаем. Если цена сейчас подойдет к уровню сопротивления, то, скорее всего, я открою сделочку на повышение. То есть цена тестирует уровень, цена поджимается к уровню. И чем чаще цена тестирует уровень, тем выше вероятность пробития. Захожу вверх. Отмечу мой заход вот таким вот образом на графике. Итак... Одна минута от закрытия свечи Мое предположение, что сейчас произойдет сильный импульс вверх На закрытие и открытие Часовых свечей Поскольку э, цена толкнулась От уровня поддержки Который находится вот здесь вот, Теперь идет на повышение Происходит смена тренда Или же коррекция Вот у нас происходит импульс вверх Открытие у нас работало пока что не очень хорошо Произошел сильный импульс вниз И потом моментальный откат Прямо моментальный Происходят пока что импульсы, все идет пока что по нашему плану, остается одна минута. Итак, происходит сильный импульс вверх, пробитие локального уровня сопротивления, остается 20 секунд до конца сделочки, дожидаемся и делаем скриншотик. Открытие часа сработало сильным импульсом вверх, как мы с вами и предполагали, сильный импульс произошел по потенциалу. То есть мы посмотрели потенциал возможный краткосрочный на повышение и словили импульсы. Сделочка у нас заходит в плюс. Давайте я сделаю скриншотик. Рисую наш локальный уровень сопротивления. Рисую уровень поддержки, который находится снизу. Рисую тренд на понижение. То есть был у нас тренд на понижение, потом произошло затухание на уровне. И вот здесь у нас находился небольшой локальный уровень сопротивления, на пробитие которого мы с вами и зашли. То есть я это вижу как пробитие небольшого локального уровня сопротивления, но для кого-то это будет просто смена тренда. Все, друзья, две сделочки за сегодня я сделал, соблюдаю риск менеджмент и заканчиваю на сегодня. Шикарная торговая сессия, всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео.